Была первоначальная стрижка весной, когда были побеги еще совсем слабенькие, молодые. Теперь, в середине лета, мы берем и подравниваем ее. Ствол я покажу вам попозже. но вот это лишний побег. Обрезаем вот по почку. Почка в бок пошла, обрезаем. Вот это тоже можно обрезать в принципе почка в бок вот этот будет торчать вот опять в бок пусть она идет то есть проблема тут никакой нет ель очень хорошо переносит обрезку я это много раз говорил и сейчас это подтверждаю вот этот побег мешает то есть убираем все побеги которые мешают ну верхушку тоже можно подровнять, здесь, здесь, вот эти две все, Тут и дела. ну и так до низу обходите ее стороной, смотрите где у вас ветки торчат и там и обрезаете Ее можно в такое состояние держать 30 лет, 40 лет, то есть то есть проблемы никакой не составит. Вот у нас ветка. Ну вот эта бочка пойдет сюда вот. Все. Вот это тоже ветка. Если хотите, можете посмотреть ствол. сейчас я вам покажу. Ствол у нее. Ну не такой большой. Это елка из Ивановской области. В 2009 году я ее привез вот такой. Вот. Просто остановился на трассе, смотрю, растет елочка аккуратненько выкопал ее и привез вот такую ну там было а сейчас получается 11 лет назад я ее привез и она была ну года ну в районе 15 лет допустим она будет где так, ну поверьте к 30 годам она будет точно такая же, но ну, сейчас она где-то примерно в районе метр 30 метр сорок, если я метр семьдесят пять, то дай бог вам здоровья, дай бог мне здоровья, мы все увидим это. На этом все, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик.